Так, так, ну все, я вроде бы убрался, надо включить радио. Сегодня тебе пропустите эксклюзив интервью. Лицом к лицу. Дарья Шамак, мистер Бак, Пегела и Дракон. О, Офигела, где мистер Бак? Мистер Бак опаздывает. Так, я же сейчас опоздаю. У тебя десять секунд запровало. Десять. Девять. 8... 7... 5... 5... 5... 5... 5... секунды! Все, я здесь! Надя, я здесь! Конец. Я... <среж Minne finish> споткнулся! Сейчас я, расскажу, я уже... Надя, я звоню prediction? на телефон, Хорошо. я споткнулся! Вот, да. Привет! Посыл. Я за... Вот. за... Вешалкой был, Чуть-чуть вот. опаздываю. Удиви <с trisky> Начинаем, начинаем Здравствуйте, Надя. Вопрос к мистеру Баку. Почему суперкот приходит в клетку и вообще где он? Ну, он не приходит, потому что у него нет времени, у него сейчас личная его жизнь. И талисман его находится в шкатулке. Ладно, а второе вопрос к мистеру Баку. Зачем? Кто-то его заменяет. Что? Зачем вам команда, если ты справля справляешься сам? Ну, я же не могу справляться всем сам. Им нужна команда, чтобы победить да. какого-нибудь сложного злодея. Например, если там кто-то будет сложное за день, есть супер шанс, есть будет супер шанс. И вот, чтобы мне не бежать, не раздавать, вот есть люди, которые талисман на постоянку. Нет, из-за героев никакой кризис не происходил. Это происходило из-за Бражника и вообще из-за мэра и из-за президента. Но мэр у нас классный, а президент ужасный. Вот. Ну, а ну а сейчас внимание на это. Это просто кризис обычный. Где, что? Просто обычный кризис. И тут с нами ничего не связано. Да. Вы на нас гоните. 4 Правда, здесь 4 шкатулка, скажи право. Нет, шкатулку я не крал, шкатулка является моей, но у нее еще есть три владельца. Я и еще два. Вот. Ладно. Но я главный владелец. Вопрос: к тебе? Как вы получили свой талисман? Это лично. Все. Да. Вот ответ это личное. Это личное, личное, значит не публичное. Личность мы озвучивать не будем... и... Ну, и вообще а мы... То не будем... придет, и мы не да, и... да, и... И вот, Будет да. Очень плохо, будешь... И мы не будем как бы озвучивать. Это тайна. Так же, как и у драконы, Так же, как у меня. Мы не будем озвучивать наши личности, да, дракон? Че, язык проглотил? Да, да, балда. Не все, не бейте. Вот. Насчет... Так, следующий вопрос. Я, почему? Э, почему мы возвращаемся мистер Баку? Ну, чтобы спасти город. Ну, чтобы... Просто он в моей команде. Вот вопрос, ответ. Ну да, вот все. Поэтому и помогает. Ладно. У него мой вопрос? Так. Вы поддерживаете бражника? Ладно, молчу. Нет. Нет. Вы поддерживаете бражника? Нет. Нет. Ты поддерживаешь бражника? Нет. Нет. Ну, с одной стороны... А теперь так. вопрос до дракона. Дракон, для тебя. Вы придумали основное имя вашего как супергероя? Вы придумали имя как супергероя. Кого у вас имя как супергерой? Грубо говоря. Я отвечу на этот вопрос. А, а, надо подумать. Он, он не он знает. нет. Не знает. Мистер Дракон. Ну ладно, мистер Дракон. Мистер Дракон. Дракон. Следующий вопрос. Ладно, следующий вопрос. Дракон, вы были виноваты в кризисе? Были ли виноваты в mm. mm. Нет. Mm. Я цен. Мне, я хотел пойти за хлебом. Он стоил дорого. Очень дорого, дорого, да. Да. Mm. следующий вопрос. Так, он, Понятно, он ворует, ворует, ворует. Да, воровка, ты не жил подарочка. Так, давай, да. Так, ой, дракоша, Так, он, как вы получили талисман? Как, получил талисман? Ну, подошёл на стульбак, дал, и все. Я отвечу так же, как Пигела, я не буду рассказывать, потому что это может выдать дать мою Да. А вдруг дражник смотрит и сейчас такой... Вот так, они получили талисмана, и заберет у нас талисман. Нет. Таркон, сколько вы зарабатываете? Мне не платят, я уже скинуться хочу. А сколько у тебя денег с, с собой <с примерно в кошельке? 1400, я вообще бомжар, я пойду скину. У меня тоже Так, ну. Есть ли у вас люди, скажите имя. Нет, у меня нету вообще. Нет. Нет. Мы ничего не будем. Все, конец интервью мы пришли сюда, чтобы не обсуждать. Все, уходим за мной. зрители ждут, поймут. Да. Все, до свидания. Вот вам подарочек, не расстраивайтесь. Все, до свидания. все новых. Где дела. Ко мне, пойдем, пигела. Мы скоро, а, мы скоро плясать. Почему да, ну, ты не отреагировал? Да, потому что мы должны держать да, Таня тут раз. А вы, да, у вас там есть? Нет, все. Я О, сейчас. Вот ну, это логично. Да, Слушайте, пойдем. меня затумалили. Где дракон? Вон. <связывая> я, скажу, я скажу, все личности ⁇-⁇ там Ей, орёт, ты слышишь. ⁇-⁇ Надя. О, мистер Баг. Здравствуйте. Надя Башка. Замал... О, вот, как несла. Надя, что, что с тобой? Попа купалась, не усилился кума. А мы е вот так. Я На. хотела Ай! славиться. Ай-ой-ой-ой. Так, так, так, сматываемся. На. Я хотел. Так, что тут происходит? А где Шамак ты хотел сказать? Ну, да, башмак! Больно вообще-то! королева эфира вообще-то! Королева прайм-тайм? Ай! Уа. Ох да. ты, но... А не королева эфира. Эй! Молния тебя должна была уничтожить, между прочим. У меня у тебя, молния у тебя прокованная. Это было обидно. Она так высоко прыгает, я не могу. Я выше прыгаю. Дракон ветра. Да, но она-то может контролировать. Иди сюда. кто? Давай, кто быстрее. Куда попрыгала? No. Может, ее наверх завести? Мы ее еще главную силу не знаем. Может, он, может, он, может она боится воды. Зачем я сюда. А, с вашим талисманами личностью пришла. Точно. У меня пять ага. минут. Давай. Так, у меня не пять минут, но. У меня у ещё... у меня. Мы здесь попались. Она нас я в экран слышу, затащила. Я разрушу эту клетку. давай, разруши. Ну, я Да, Мы сейчас тебя в экран затащим. Это же эффект позвать. А? мне хотел подставить. У а вот меня осталось 5 минут. я не могу вылезти. У меня осталось 5 минут, это проблема. Мы придумаем что-нибудь. идти. Suite. Сейчас к вам припятнится еще один чебурек. О. Хорошо. Есть. Efficiency. Дракон, сколько у тебя времени? Все. Дракон, а тебе никак не выбраться! Я твой заберу. Дракон. Доток своей семьи. Брания. Я смотрю твою личность. Я скажу всем. Сколько всем у тебя времени осталось, не... дракон? Две минуты. Я иду. <звук> Все, прямой эфир. Смотрите и наблюдайте. Скоро? Нет, она включила. Он Открыться. Свою... Я смотрю прямой эфир. так. Я снимаю. Вот. Смотрите. Стоять две минуты. Ждем. Что мне не помешаешь? Ту-ту. куатаклизм. Ах ты, паразит. Не нужно, иди быстро. Нет, я снимаю. Кстати. Кого-то вот, да? Я ее задержу. Да? Чебуек, ты что здесь делаешь? Чебуек. Лонг с Ну чё? Если ну, она нас не... тронет, она нас телепортирует обратно туда. Главное, чтобы она нас не трогала. Так, так, так. Ну тишись, отвались, отправись иди сюда. А я, давай, догони меня. Я уже один раз телепортировался. все. ты репортировал? прямой дверь, полностью, сюда, камеры. Будем ждать. Смотри, чтобы никто не подошел а от Мистер Алло. Макс, у меня 3 минуты. Алло, у тебя три минуты. Не, у тебя не, минуты. мне надо не, не, не, не, не, не, не, Сколько у тебя времени осталось? Одна минута. Точное время скажи. Одна минута сорок! Так. Так, о! Кота Акво. Так, никого нет! Акво. Акво. сниму. Так Акво. Акво. Акво. Акво. Акво. Ах, ты слышишь, дракон? Лохуска, у меня бесконечно. лохушки. Ну, а здесь камеры же стояли, дракон. Бесконечные... Стояли. Я их замазал. м Подкачено. Дракон, Иметь. тупица. Теперь твой личный Да, за... Я сейчас посмотрю видеозапись, люди уже увидят твой личный. Там замазано. Просто... Как там замазано, если ничего не замазано? Я сама. Так, а, понятно, кто... Так, я и... так, да. идем. Отлично, я вы знали, у меня еще есть много камер, я осталась, и не всех буду Дракон, сколько да. у тебя времени? Да. Пойдёшь да? Нет. Нет? Ну, Пойдешь. Кота! Нет. Пойдёте в дом. ха мы личность чуть не узнали. Личность уже узнала. Нет. У меня двойная трансформация. Я туда Я думаю, ты все с помощью Тлесмана Баникса. что, выбирайся. Смотри. Стоп, наконец он же знает твою личность, не уйдешь. Знаешь, ну знаешь, но мистер Бакс исправит. Ну, если а не я получу твою силу. не всегда на нашу... человек, я посажу. Так, так, И ты так. меня не вынудишь их использовать. <свят> <свят> ну все, я уже знаю, когда бы ты лично ты мне интересна. Просто будешь сидеть ко мне, как жаба. А это мой сын, Алис! который облажал мне своими 10 секунд, Получите. получится. Ты понимаешь за что я... это маска, я всегда под своим костюм ношу маску. Угу, так поверил уже, мне записывала камера, она была невидимая, я понимаю, что хочешь, чтобы ты не узнала, так что... А, ждем, мистера Бага, я его тоже засуну. И буду ждать. Ушел отсюда, ушел. Попробуй попади. Так, дальше. Ну что, ей Надо покормить ковами. Мне нет еды. Будем ждать личность. Камера стоит, она на вас там Да, Да, да. Мы будем жать, когда они сберут все способности. Пигела! Одна Пигела. ты там на свободе. Пигела того стоит. Ну ладно, это ее еще ещё забью. Давай-давай. Вы наблюдать за ними, а я пойду за Пигелой. А вы наблюдаете. Почему не буду? Пигела это всё. Ах, Пигела это на... Кокушку. Ха, ха ха у меня ещё стики и еда к ней. У меня еду забрала, и на тики. Что? Безполезно. Что ты будешь делать? Углосоединение соединение как-то нибудь делаешь, не поможешь. Я не буду детрансформироваться, но... Это там спит. Что будем делать? Я попробую, сдавать, сдавать я не не пройти сквозь это стекло. Но а ну в прошлый ты... раз это не сработало. Ты, у тебя это не получится, потому что они тут плотно сделаны, смотри, тут даже щели нет. Согласен, воздух останется здесь. Тут даже воздух да. не поступать надо экономить. Все, а да. если? А, Вы если если треснадцатый... еще... а и он не покормлен. Ну все, сдавайтесь, ждем да. только в Еме, Еме, воздух скоро закончится. А я и смогу уже. призвать силу? А у дракона. меня идет таймер. У меня две минуты. Вот так что сделаю? Спасибо. У меня есть козырь в рукаве. Ты скоро не музыка. Дракон, Дракон, извини. Кто? Не надо. Эй, быть... извини. Дракон, бистро. Если я успею. Я, если я успею за Камамбиром сходить, то трансформируется и высадить тебя. Так, надо его... Сейчас, сами. вами. здесь. Камеры с вами наблюдают. по На мою фигу наполняют. Где? Водяной дракон тоже не работает. Так, где он? Так, должна быть не сыгран. Да, игра. А а? Ложим обратно. Я иду к... Иду, иду, иду, иду, иду. А ты что там делаешь? Я иду. С катаклизмом. Три. Что три? Там, если что они там делают. Вот так а Мы математикой занимаемся. Ага, математика. Интересно, у вас там математика. Чуть... Да, у нас... У нас один плюс один будет три. В пятерочке нас так учили. Я... Я не трансформировался, это? у меня пропал Камамбер. Двадцать секунд! Как мне тебе... Ить. На-на-на, попробуй так. Ить. Девять. Нет! Четыре. Отпишите, а, ну, три. Все. Два. С извини. Есик, она снято! Все, есть, есть, есть. Отлично, на сто процентов подтвержено. Больше камень, больше, больше. Лак, камень, когти. Так следите, камни мои, следите, следите. Нет, нет, нет, <свят> нет, нет, нет, нет. Да, да, да, да, да. Как не работает? Не работает, извините-ка. Прыжок. Так есть время поездки. О, ну, давай прям ко мне в лапы. Пошел. Ага. Ко так ли пошел в бобку? Есть. Но опять пойдет в новую колба. А ты поешь уже. А. Все. А ты останешься здесь, чего Катаклизма уже хорошо. Я его освобожу. Как? Ветра. Без катаклизма, да? Без катаклизма Но Мне нужна дырка, чтобы я смог проникнуть и достать его оттуда. И мне уже достаточно. Я, кстати, брать письма мистер Бэнк. В уже знаем все, все люди уже видели личность эту. Еды для квами нет, надо купить срочно в пекарне. Пиканин, а <голос> идем ее и там тоже вкладем людей. Всех прям сюда засажу. Закрыть двери. Я всех людей просто засажу. Вот одна штука что так дураком. <связь> Ладно. На две Ферс, штучки можно. Нужно отключить ее от эфира. Видите, так, идти. А вы никак не отключите. Я отключу ее от Я отключу ее от, от эфира. через... Через э, радиостанцию. Через компьютер, которые у нее стоят, точно. Принято. Перевоплощайся. Мы отключим ей эфир. И она нам... Лонг. Я пытаюсь отключить. Чё лагаешь? Ты чё лагаешь? Чё лагаешь? Ну не лагай. Э, тихо, включись. Отключи. Всё. Отключила. Эфир. Вот. Не подпускаем ее. Идем чинить. Я просто щелкну. Фу. О, два тайсмана. Дракончик. Они потом очистятся. Пусть, пусть все будут знать мою личность. Ну. Но... Но... Чинить мы. С другой стороны, это удобно. Запускаем. Ко мне будет проходить. Уменьшай мне. Все. Да, конец эфиру. Ага, Пойдешь ты уже в жопу. Я провода Всё. сломал. Эфир! А чё с ним? Сломан эфир, ах ты! Все, пришел конец твоему эфиру. Я сломал провода. Ну эфир сэкран, я еще не сломала. Звучит как бы это А теперь... Супер шанс! Она, потерял, の, она потеряла свои силы. Она должна была потерять свои силы. Она потеряла эфир. Русь, Теперь она снимать не может Ух ну, но силы. Había. Нет. Th Нет? Нет. Ладно. Еще ты не противник, да? Ну оставайся уже. Так, а если. Так, я пойду пока что узнавать всех супергероев личностью. Я там питайся, бегал. Делали как не е обидно? Просто просто. Я знаю, где эту. как. Не нужна. Что это такое? А Что здесь делаешь, Я не поняла, Вон пошел. Yes. Так. Мистер Бак, где ты? Ну, здесь, вот здесь. Уйди, не мешай мне, мне это важно дело. Ты где ты? Я к тебе приду. Я-й-ой, чуть не убила. Разберись, давай. Ну, давай. Папа, вот Сейчас мы у тебя папа. выхватим, выхватить. Сейчас мы тянем это, жигаем, вот. пора Изгн... пора изгнать демона, лети маленькая бабочка, да, чудесный мистер Бак, ох, да, ничего, идите вас там ждут, мы вас ждем. Так, да, коша mm -hmm. да быстрее. Mm -hmm. все. Mm -hmm. спасать мир. Да, мы, в принципе, oh. нам иногда. иногда, иногда бывает нет, иногда бывает да. Спасибо, mm -hmm. что было хорошее интервью, но нам надо идти. Mm -hmm. До свидания. До свидания. Тут, тут, мне тут не... Ай, не надо на эльфию башню запомнить. А ну, это, это тебе. Арбуза. А я... Не понял. Ладно. Детранс... Детрансформация. Ла-ла-ла, лягу спать.